Я просто тогда всех приветствую. Сегодня я расскажу о платформе k на которой мы, как инвесторы, зарабатываем. Скажу, что это стартап, запустился в апреле этого года, и вот уже много месяцев нас радует своими новыми инструментами, которые работают и развиваются достаточно стабильно. Так, начнем с первого, самого любимого, это, конечно, возможность пассивного дохода. Многие в интернете ищут эту кнопочку, волшебную кнопочку, бабло, на которое нужно нажать и денежки посыпятся. Ну, у нас приблизительно такое и есть. Многие думают, что это так и есть, но на самом деле этот инструмент у нас называется стейкинг, и мы, как инвесторы, инвестируем в этот инструмент. Рекомендую заходить сюда суммой не менее 100 долларов, чтобы у вас открылось два источника дохода. Первый источник дохода, без сомнения, самый любимый это пассивный доход. Компания делится с нами. Своим чистым доходом. То есть каждую пятницу компания анализирует свои чистые доходы и делится с нами. Каждую пятницу на нашем балансе мы видим свои денежки. Проценты разные. Это зависит от самый маленький процент там по-моему от 1 процента и максимальный процент который мы зарабатывали это 4 и 9 процента и это на долларовый депозит конечно это очень приятно денежки каждый день на счету и этот инструмент подходит для тех кто ищет вот именно исключительно пассивный источник дохода стейкинг работает пока Сумма вашего депозита не увеличится в 5 раз. Расчет очень простой. Вы инвестировали 100 долларов, каждую пятницу вы забираете ваши денежки. Тело вклада не выводное, а насчитывается вместе с процентами. То есть по истечении того, когда вы заберете 500 долларов, то здесь очень просто посчитать. 100 долларов – это те деньги, которые вы вложили, в депозит и 400 долларов это ваша чистая прибыль вот так все работает ну естественно если процент насчитывается выше компания больше денежек зарабатывала вы выходите в безубыток и дальше в плюс за более короткие сроки если доход ниже по каким-то причинам мы получаем меньше процент соответственно в безубыток выходим чуть-чуть подольше здесь нужно понимать это такой высокорисковый инструмент но на сегодняшний день все работает, денежки начисляются, можно использовать. Про второй источник дохода, который открывается при инвестиции от 100 долларов, это... Партнерская программа. Партнерская программа щедрая. Если вы начинаете рассказывать о нашей платформе, если люди регистрируются по вашей ссылочке, начинают инвестировать в этот инструмент, то вы зарабатываете по партнерской программе на 5% с первой линии и дальше по убывающей до шестой линии. Тоже очень приличный источник дохода, конечно, когда мы начинали, когда мы в самом начале, у нас были самые лучшие условия. Поэтому я всем говорю, если вы видите новое предложение, у нас запускается новый инструмент – Рекомендую сразу же заходить, чтобы быть вот в тех самых первых рядах, когда все самое вкусное достается самым активным. Этот источник дохода любимый, работает, денежки начисляются, выводятся спокойно, как только вы получили свои деньги на баланс, выводите на сторонние кошельки, TronLink, либо перфект мани, и все всегда очень быстро происходит. Здесь нет никаких проблем. Следующий источник дохода. Это инвестирование в нашу новую программу, жилищно-распределительная программа называется, этот инструмент, он создан на долгосрок, и здесь каждый инвестор, каждый человек, кто решит заработать себе на квартиру в ближайший год, конечно же, может использовать этот инструмент. Минимальная сумма входа – это 100 долларов, и… Далее по результату вашей работы, по результату маркетинга вы можете получить 88 тысяч долларов. Причем здесь не нужно делать ежемесячных активаций, либо что-то еще, единожды проинвестировав. Дальше, включившись полностью в работу, подходит этот инструмент только для активных людей, только для активных партнеров. На пассиве заработать здесь не получится, ну, либо вы можете выйти в безубыток и небольшой плюс. Хороша эта платформа тем, вот я говорю сейчас про жилищно-распределительную программу, что это командная работа. Очень подробно, чуть попозже остановлюсь на программе, расскажу сам маркетинг, расскажу, почему нам там очень интересно зарабатывать, денег заложено очень и очень много, гораздо больше, чем в других доходах. Вернее, в других инструментах. Следующий тоже очень интересный источник дохода. Я причисляю его к пассивному доходу. Это... Торговля нашими токенами, токенами KMX. Этот внутренний токен создан исключительно для заработка. Зарабатывать очень просто. Вы покупаете, когда токен стоит недорого на бирже Pancake Swap и продаете, когда цена повышается. Разницу забираете себе. Вот и весь вся деятельность, которую нужно делать. Все очень просто. Еще один очень интересный инструмент, и я его уже испробовала, уже попробовали многие партнеры, это инструмент подходит для людей, кто любит рисковать, кто любит играть в лотереи, кому нравится, ну вот, так вот, чтобы немножечко трепетали нервы, это лотерея. Причем у нас лотерея, она очень интересная, ни на что не похожа и одновременно очень простая. Она называется лотерея Х2. То есть это реальный шанс, когда каждый человек, кто хочет поиграть в этой лотереи, может удвоить свои вложения. Вложение это покупка лотерейных билетов. Один лотерейный билет стоит 10 долларов. И если вам повезет, розыгрыш у нас каждое воскресенье, у нас уже будет второй тираж. И вы можете, если вам повезет, увеличить ваши деньги. То есть на ваш баланс придет 20 долларов. Если вы купили 10 билетов, соответственно, все 10 выиграли. Ну вот и считайте, какую сумму вы удвоите. Лотерея тоже очень щедрый инструмент, 50% лотерейных билетов, которые покупают наши партнеры, это выигрышные билеты. Все очень честно, открыто, в прямом эфире, проводится маневр, когда находятся эти билеты. Забыла, как это называется, но думаю, каждый меня понял, все понимают, как работает эта лотерея. А, генерация случайных чисел, вот так. И денежки на следующий день насчитываются. Я участвовала в первом розыгрыше, я купила билет и я выиграла. То есть мне были зачислены 20 долларов, ну, за минусом небольших комиссионных для компании. Вот так очень просто, нежданно негадано. Я вновь купила билеты, в воскресенье опять будет розыгрыш, и я также надеюсь на выигрыш. То есть это очень интересная такая программа. Для людей, кто не хочет никого приглашать, для людей, кто хочет немножечко так пощекотать свои нервы, кто хочет увеличить свои доходы. Покупайте больше билетов, больше шансов выиграть. Вот и все. Тоже ин интересный инструмент. Ну а теперь я, конечно же, хочу перейти уже к более серьезному направлению, где нужно подходить очень осознанно. Этот инструмент не подходит, еще раз повторяю, для пассивного дохода этот инструмент только для активных пользователей. И сейчас я перейду непосредственно к жилищно-распределительной программе и о том, какие деньги заложены в маркетинге. Прямо подробно по маркетингу, по презентации сейчас все расскажу. Для тех, кто еще не понимает, вы можете задавать вопросы, либо послушайте информацию и в конце вебинара задайте ваши вопросы, с удовольствием отвечу. И лидеры, кто здесь присутствует, тоже с удовольствием ответят на ваши вопросы.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 этот рынок. Именно участники жилищно-распределительной программы помогают друг другу в получении дохода и распределении жилья. Какие возможности нам дает KeyHome? Ну, во-первых, каждый желающий, кто будет работать, кто возьмет жилищно-распределительную программу за свой бизнес, каждый получит свой собственный дом или квартиру в любой точке мира. Очень осознанно нужно подходить к этому бизнесу, просто так прокатиться на халяве, как говорится, здесь не получится, здесь нужен подход как к реальному бизнесу. Без ипотеки с кабальными процентами можно получить жилье, используя нашу программу. Без многолетних накоплений, которые регулярно обесценивают инфляции, можно получить свое собственное жилье. Без необходимости вложений в активы с высоким риском можно получить свое жилье используя нашу программу. KeyHome – это идеальное предложение для всех. Если вы активный лидер и привыкли достигать своих целей, то, конечно же, KeyHome – это тот инструмент, который вам просто необходим. Очень много пояснительного материала, но я не буду заострять на этом внимание. Я думаю, каждый ознакомится с презентацией, если тема вам понравится, либо вы можете задать вопросы. Нашим лидерам или вашим лидерам, тем людям, которые вас пригласили. Но точно могу сказать, у нас здесь регулярные нескончаемые выплаты. Деньги по маркетингу начисляются сразу же в ваш кабинет, и вы можете выводить. Вы, конечно же, экономите свое время потому что вы работаете из дома. Я работаю только через интернет, работаю только на холодном рынке, и у нас есть инструменты, которые позволяют обучаться нашим партнерам работать в таком же режиме. Если у кого-то больше получается работать с людьми вот на земле, то, конечно же, вы подключаете любые действия, которые приносят вам результат. Самое важное, что здесь доступный порог входа всего 100 долларов. И дальше вот именно эти 100 долларов позволят выйти на доход 88 тысяч долларов. Программа доступна каждому. Сюда не нужно нести 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. 100 долларов ваша активная работа, ваш ваше время и ваша, конечно же, увлеченность этим бизнесом. Более активные партнеры быстрее выходят на свои доходы. Ну, это так всегда. Если вы еще новичок и не знаете, как работать, как приглашать людей, то вы в любом случае будете продвигаться за счет командной работы, и со временем вы тоже научитесь приглашать своих новичков своих партнеров, тем более, что у нас проводятся ежедневные практические вебинары и записи вебинаров, где дается подробная информация очень важно и очень это интересно это то что есть автоматические переливы от вышестоящих по достижении лидером определенных результатов часть его оборотов автоматически распределяются по его структуре помогая нижестоящим партнерам закрывать свои уровни программа у нас настроена таким образом что участник которого вы пригласили один раз всегда будет помогать вам продвигать и строить ваш бизнес. Ну, а вы, соответственно, будете помогать своему приглашенному. Стабильность и развитие – это тоже наш конек. Экосистема Кемат имеет и другие проекты, а в ближайшее время их будет становиться все больше и больше, а значит, есть безграничные возможности для каждого. Как все устроено? У нас есть семь этажей. Каждый этаж состоит из вот такой вот из такого треугольника, где вы всегда во главе и под вами стоит 6 партнеров. Второе и третье место это всегда относится к вышестоящему человеку, или это будет, может быть, ваш наставник, либо это тот человек, который раньше пришел в систему четвертое пятое шестое и седьмое место всегда работает на вас итак у нас всего семь этажей на каждом этаже своя экосистема и сейчас расскажу подробнее что же происходит на каждом этаже еще важно что Автоматический подъем на каждый новый этаж у нас есть. Не нужно оплачивать дополнительные деньги, не нужно вносить систему, чтобы перейти на следующий больше, более дорогой этаж. Здесь каждый этаж окупает последующий этаж, и это очень интересно и очень важно. То есть лидеры всегда помогают нижестоящим. При заполнении этажей, начиная со второго, автоматически покупаются дополнительные ячейки на более низких этажах. Работа алгоритма. Ячейки занимают свободные места в структурном дереве владельца автоматически слева направо и сверху вниз. У нас есть буст ячейки. Это такие ячейки-помогаторы. И эти ячейки сами находят и встают к наименее активному участнику вашей структуры, тем самым помогая ему продвигаться вверх. Далее есть система ⁇ Лидер ⁇ которая позволяет участнику заранее указывать, куда встанет его лично приглашенный. Очень удобная функция. Ну и, конечно же, награды или реферальные вознаграждения, партнерское вознаграждение выплачиваются на три уровня. Вверх это благодарность людей за то, что их пригласили, рассказали и помогают продвигаться в этом бизнесе. Итак, первый этаж стоит 100 долларов. Это самое начало, и от скорости его закрытия, конечно, и будет идти дальнейший успех. Но уже с первого этажа каждый уже вернет стоимость этих денег. Хочу сказать про первый этаж, что мы с партнерами заходим по стратегии. Вот сейчас я расскажу, сколько денег мы можем заработать с одного бизнес-места. Но у нас в команде есть стратегия, у нас есть три стратегии, по которым мы заходим. Лично я в команде с моими партнерами заходим в основном на 200 долларов. То есть мы покупаем за 200 долларов заходим по стратегии и в результате приобретаем три бизнес-места. Соответственно, наши деньги увеличиваются втрое. но ну, Но а сегодня я расскажу, что может произойти, если у вас всего одно бизнес-место. Итак, вы купили первый этаж, второе третье место относятся, оплачивают вышестоящего ячейки вернее, вышестоящего наставника, четвертое место всегда будет приносить 100 долларов вам, и вот, пожалуйста, вы вышли в безубыток уже с четвертого места. Пятое, шестое и седьмое место накапливаются при заполнении. И 300 км или 300 долларов – это переход на второй этаж автоматически из заработанных денег. 1 км у нас равен 1 доллару, соответственно, 100 км – это 100 долларов. Итого, вход на первый этаж – 100 км, выход – 400 км. И переходим на второй этаж. На второй этаж перейти очень легко, когда мы переходим, работаем по стратегии. Если вы работаете с одним бизнес-местом, то, соответственно, вам нужно пригласить 6 человек, чтобы перейти на второй этаж. Если мы заходим по стратегии, то нам достаточно двоих-троих человек, чтобы перейти на второй этаж. И самое главное, чтобы каждый ваш партнер вас продуплицировал, тогда очень быстро идет движение. Итак, второй этаж стоимость 300 км или 300 долларов. При заполнении четвертого места, что происходит? Вы сразу же получаете вознаграждение 100 км или 100 долларов. Далее идет покупка двух ячеек на первом этаже. Или клоны это называют, или как-то называют еще по-другому. Но это те места, это целых две, две ячейки на первом этаже, которые помогают продвигаться вашим партнерам, то есть они встанут под кого-то из ваших партнеров и тем самым продвинуть его вверх. Далее, пятая ячейка – 100 долларов или вознаграждение вознаграждения вашему спонсору. Шестое, седьмое место идет в «Накопление». С пятой ячейки здесь тоже идет 200 км резервируется для оплаты перехода на следующий уровень. Если я не называю какие-то циферки, что здесь написаны, это не значит, что эти деньги теряются. Это значит, что все, что остается от вознаграждений, от выплаты вам на покупку дополнительных мест, либо на оплату вышестоящим спонсорам, то все эти деньги накапливаются и используются для перехода на следующий этаж. Следующий этаж у нас третий, и он стоит 800 км. Вот мы закрыли второй этаж, заработали на третий, и переходим на третий этаж. Третий этаж стоит 800 долларов, выход – 3200 долларов или 3200 км. Как идет распределение? Второе, третье, как обычно. Четвертое место – 200 км или 200 долларов вознаграждение спонсору. Далее с четвертого места покупается два места или две ячейки на втором этаже за 600 км. То есть с заполнения четвертого места мы уже на втором этаже помогаем своим партнерам продвигаться дальше. При заполнении пятой ячейки 800 долларов сразу же выплачивается на ваш баланс. Шестая и седьмая ячейка это 1600 долларов. И переход на четвертый этаж. Чем дальше мы двигаемся, чем выше мы продвигаемся по этажам, тем больше денег мы получаем и по реферальной программе, и тем, конечно, мы больше помогаем нашим партнерам и себе, естественно, и тем быстрее мы движемся к своей цели. Итак. Вход на четвертый этаж – 1600 км. Помним, что переходы автоматические, все оплачиваются из заработанных денег, и ничего вносить сюда дополнительно не нужно. Выход – 6400 км. Итак, смотрим распределение. При заполнении четвертой ячейки покупается одна ячейка на втором этаже в помощь партнерам. Далее покупается одна ячейка на третьем этаже, опять же, в помощь партнерам. И по 150 км – это выплаты спонсорам, вознаграждение первого и второго уровня. При заполнении пятой ячейки 1000 км – это ваше вознаграждение с этого этажа забираете эти деньги можете их сразу выводить и дальше работаем до 6 7 этаж плюс резервирование 200 км с четвертой ячейки 600 км с пятой ячейки 4000 км это 6 7 мы переходим на пятый этаж пятый этаж стоит 4000 км вход 4000 выход 16000 км но ну, тут уже совсем интересные деньги при заполнении четвертой ячейки смотрите как распределяется помощь покупка четырех ячеек на первом этаже скорость увеличивается далее покупка одной ячейки на втором этаже далее покупка двух ячеек на третьем этаже и покупка одной ячейки на четвертом этаже с каждым этажом скорость увеличивается количество денег, увеличивается естественно, и настроение тоже улучшается. Далее, при заполнении пятой ячейки 1600 км выплата на ваш баланс и по 250 км вознаграждение спонсором первого и второго уровня. Шестая, седьмая ячейка и то, что остается с предыдущих, все накапливается и 10 тысяч км мы переходим на шестой этаж. Шестой этаж, все интереснее, стоимость 10 тысяч км, выход 40 тысяч КМ или 40 тысяч долларов. Тут уже такие серьезные деньжище. При заполнении четвертого этажа смотрите, что происходит. ну То, что мы вознаграждаем наших спонсоров первого и второго уровня, очень щедро, по 500 КМ получают наши наставники. Это здорово. Но для наших нижестоящих партнеров, для наших пригласителей мы оказываем всевозможную помощь. Смотрите, 10 буст-ячеек. Это вот как раз те самые ячейки, на которые будут покупаться места на первом этаже. И это те ячейки, которые будут находить в системе и выстраиваться к тем партнерам, которые меньше, меньше всего продвигаются или медленнее всего продвигаются. Далее, покупка двух ячеек на втором этаже, покупка одной ячейки на третьем этаже, покупка одной ячейки на четвертом этаже. Далее, на, при заполнении пятой, получается, 10 тысяч КМ сразу же вы выводите на свой собственный баланс. При заполнении шестой, седьмой ячейки и накопление вот с предыдущих 25 тысяч КМ и переходим на седьмой этаж. Итак, седьмой этаж. Вход 25 тысяч КМ, выход 100 тысяч КМ или 100 тысяч долларов. И распределение происходит следующим образом. При заполнении четвертой ячейки, давайте сначала посмотрим помощь. Покупка четырех ячеек на первом этаже, двух ячеек на втором этаже, трех ячеек на третьем этаже, одной ячейки на четвертом этаже. Одной ячейки на пятом этаже и покупка одной ячейки на шестом этаже. Посмотрите, на каждом из этажей мы помогаем продвигаться себе и нашим партнерам. Вот это ценность нашего маркетинга. Других таких маркетингов я вообще не видела, чтобы так вот, используя командную работу, чтобы вот так вот лидеры помогали своим партнерам. Дальше. Обязательно вознаграждаем своих наставников. Здесь 100 КМ получает спонсор первого уровня, второго уровня и третьего уровня. Это очень щедрое спасибо для наших спонсоров. При заполнении пятой ячейки вы сразу же получаете на свой баланс 25 тысяч км. При заполнении шестой ячейки вы сразу же получаете 25 тысяч км или 25 тысяч долларов на свой баланс. Сразу же их берете, выводите, используете по своему усмотрению. При заполнении седьмого места 25 тысяч км вы тоже сразу же получаете. Итого суммарно 75 тысяч долларов. Этих денег достаточно для того, чтобы... Вы могли приобрести жилье в любой точке мира. Конечно же, с вами свяжутся основатели этого проекта. Конечно же, всем будут заданы вопросы, куда вы используете ваши деньги. И, конечно же, мы попросим от вас сделать видео рекламу, что вы заработали в нашем проекте и заработали денежек, приобрели себе жилье, либо ипотеку погасили, либо кредиты. То есть все что-то связано с жильем. Итак, смотрите, и всего 3000 кН, 3000 долларов мы выплачиваем как вознаграждение экосистемы KMAT. Мы благодарим вот такой небольшой суммой за этот инструмент, за тот инструмент, который позволил нам зарабатывать такие огромные, существенные деньжищи. Для кого-то кажется, что это нереально, но изучив подробно маркетинг, я вам могу сказать, что это совершенно реально. Здесь не так быстро идет бизнес, если вы вот только-только пришли в интернет. Здесь очень медленно могут набираться обороты. У кого есть структура, кто поопытнее, у того побыстрее. Набираются-набираются обороты, и дальше уже просто вот этот маховик запущен, и просто выплаты сыпятся, сыпятся, сыпятся. Но, конечно, здесь нужно включать голову, работу, время и постоянно, конечно, быть в активности. Итак, при завершении седьмого этажа по маркетингу, при выплате всех денег, конечно же, мы поздравляем всех нас с нашим новым домом. Вот такой маркетинг, вот так это может произойти, если мы с вами возьмем жилищно-распределительную программу за свой основной бизнес и... Приступим к активной работе. У кого-то скорость будет за полгода, у кого-то будет за год. Не будем говорить, что кто-то сделает это за месяц, может быть, кто-то и сделает, но таких людей будут единицы. Мы все-таки давайте будем реалистами и понимать, что у каждого есть какие-то другие дела, какие-то другие работы, и каждый здесь двигается со своей собственной скоростью. Никто вас подгонять не будет, но самое главное – все результаты зависят от того вашего осознанного поведения, наверное, вот так. Если есть какие-то вопросы по маркетингу, вы, пожалуйста, задавайте. Я сейчас перейду. Так, вот теперь я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. Если я не смогу ответить, здесь присутствует Инель, здесь присутствует Андрей, Олег, уже опытный. Наталья, я вижу, это партнер моей команды, уже... Достаточно опытный человек, хорошей структурой, поэтому все мы готовы ответить на вопросы, если кому-то что-то непонятно, либо, может быть, кто-то хочет поделиться, как он двигается вот, в жилищной программе. Слушаю, теперь вопросы. Берите микрофончик. Так, вопросы, вопросы. Всем все понятно. Или все-таки есть вопросы? Ну, смотрите, что мы можем сделать с вопросами. Вы, конечно, можете найти меня в личных сообщениях, вернее, в личных контактах, в Телеграме, либо кого-то из лидеров и задать вопросы. Так тоже можно делать. Я на связи. У меня разница со временем плюс 4 часа. Ну, в любом случае, когда я на связи, я, конечно, с удовольствием ответь, отвечу. Теперь давайте расскажу, какие же подарки делит, вернее, дает нам наша платформа. И я лично тоже... Для всех партнеров нашей компании готова сделать подарок, и я его делаю. Это касается обучения. Давайте начну с себя. Я достаточно давно в интернете, я занимаюсь автоматизацией бизнеса в интернете, и у меня есть курсы по работе с холодными контактами. так вот для всех партнеров, кто заходит не только ко мне команду, заходит в нашу компанию, кто заходит по стратегии с суммой не менее 200 долларов, я даю доступ к моему курсу. для этого нужно написать мне в личку сказать написать ваш логин, сказать что вы зашли по стратегии, неважно кто у вас лидер, мы проверим это все по системе, и я вам предоставлю доступ к данному курсу. Это курс «Как создавать, как автоматизировать свой бизнес через социальную сеть ВКонтакте». То есть вы научитесь строить свои лендинги, автоворонки, которые будут собирать подписную базу. Я рассказываю, как ее нужно собирать, для чего это нужно, и как вы дальше уже настроите, настраиваете автоматическое общение с партнерами, то есть с потенциальными партнерами. Это работающая система, я до сих пор ей пользуюсь, несмотря на то, что ну вот, в, данном, в данном направлении я работаю, то есть это у меня все, клиенты, вернее, пациент, партнеры, потенциальные партнеры заходят ко мне в подписную базу, и дальше я уже серией автоматических писем уже их подогреваю и общаюсь. И следующий инструмент, который дает нам для продвижения именно жилищно-распределительной программы, это бот, который настраивается буквально 5 минут. Опять же, у меня есть инструкция, как его настроить, показываю просто по шагам. 5 минут вы настраиваете своего бота в telegram который подробно рассказывает о том что это за жилищная программа вы зашиваете в них свои реферальные ссылки это тоже буквально за одну секунду и люди уже ознакомливаются 24 часа на 7 что такое жилищная программа сами регистрируются ваши по вашей реферальной ссылке, ну и дальше уже с вами связываются, дальше вы уже даете инструкции, как сделать то или иное, либо лично консультируете. Вот такие подарки от меня лично, вот такие подарки от компании. И нам остается только делать трафик. Надеюсь, каждый знает, что такое трафик. Кто-то берет его с земли, кто-то работает по старым контактам. Я работаю только с холодными контактами. У меня хорошо работают YouTube, у меня хорошо работает Telegram. Вот такую вороночку я закручиваю, используя видеоматериалы. И люди идут, спрашивают, пишут. То есть здесь самое главное – дать большое количество исходящих сообщений, то есть исходящих, исходящих видео, исходящих сообщений, исходящих голосовых сообщений. И тогда закон Парета 80 на 20 срабатывает ну, 100%. Я закончила свою презентацию. Если есть еще вопросы, возьмите микрофончик, писать не нужно, сделайте так, чтобы это было быстрее, я отвечу. И Каждый пойдет заниматься а, своим бизнесом. Ну, Пока люди будут поднимать руки, хочу добавить. Можно, Лена? Да, да, да конечно, да. конечно, Лена. Я не планировал быть по времени, у меня не получалось, но получилось, что я поприсутствовал. И мне очень понравилась презентация, очень. Ребята, кто первый раз или кто уже есть, приглашайте всех ваших партнеров на все презентации. Каждый спикер, каждый лидер дает по-своему. Вот я много узнал, то, что я, например, не применял и не говорил на своих встречах. Вообще, ну, классно, начало было вообще идеальное. Потому что кроме Кейхом программы, связанные с недвижимостью, есть еще несколько вариантов заработка. Поэтому просто приглашайте всех на встречи. Какой бы спикер ни выступал, он дает свою подачу именно от себя, свое видение, свои наработки, свою идею. Один маркетинг, один бизнес у каждого идет своим путем. И поэтому, побывав на нескольких встречах, мы выбираем именно этот путь. Так что, Елена, благодарен, спасибо. Все здорово, классно. Вот. Благодарю. Передаю микрофон. Я так понимаю, раз все молчат, ну, нет, но нет нового. Да, но, тогда много... я завершаю нашу сегодняшнюю встречу. Рада была всех видеть, э видеть картинки, которые у меня здесь отражаются. А в любом случае, надеюсь, что моя информация была информативна, полезна. И я желаю всем нам хорошего профита. Всем хорошего дня. Вернее, уже вечера, а у меня уже и ночь. Спасибо. Благодарю, очень информативно, все хорошо, отлично. Спасибо.